Всем привет! Вы на канале Тараторка, и сегодня мы посмотрим расклад, как вас видит высшие силы. Расклад будет на четыре позиции, вы выбираете один э, вариант и слушайте. Итак, начнем. Первый вариант. Второй вариант, третий вариант и четвертый вариант выбирайте. Если что, нас можете поставить на паузу, а мы продолжим. Итак, первый вариант. Уберем в сторонку. Первый вариант. Итак, карта Сигнификата. Вы сейчас находитесь в состоянии противостояния. Ага. Что-то вас гложет. Давайте посмотрим, что же конкретно вас может ага. напрягать. Звёзд... Звезда. Эта карта вообще связана с чем-то таким сакральным. Так, давайте вытянем еще карту, связанную с чем. Угу. так, обман, какие-то иллюзии, связанные с, ух ты. первый расклад и уже такое. Угу. А, так, что я могу тут сказать? Как бы я это описала, наверное, все-таки у вас, у вас а, происходит что-то вроде внутреннего конфликта, связанного а, с, возможно, устаревшей должностью. И новые то есть да мировоззрение связанное с возможно с чем-то устаканившимся что что противоречит возможно общепринятым нормам морали ну и так далее возможно что-то связанное с работой что-то что у что вас вызывает такие серьезные потрясения и Тут идет конфликт уже на высшем уровне в том плане что э, мир вас, вам диктует одну тенденцию а ваше внутреннее нутро э, ваша душа кричит об обратном Итак, что же это может быть? Давайте посмотрим еще. Ну, смотрите, если это рассматривать в качестве взаимоотношений и женщины и мужчины, то скорее всего это связано с мужчиной. Да? королем Пентакли, как мы тут видим. Это может быть неразделенная любовь или любовь к занятому человеку, который состоит либо в браке, ну, либо вы знаете, что есть, никакого развития отношений здесь не может быть. В силу там, обстоятельств, связанных, возможно, с тем, что у вас слишком разные как бы как бы это сказать слишком разные взгляды на жизнь да вот. ему нравится например по утрам есть мясо а вам кашу или например если от простого к сложному идти то он считает материальную сферу более важной чем например духовно тем чем ощущение единственное например с природой. там да? вот и и так можно до бесконечности то есть сравнивать и то факт что вас зацепил подобный человек немножко у вас вызывает как бы что ли разочарование в себе в силу того что как бы на первый взгляд, ну, вы человек, который, как я понимаю, выбирает чувствами, да, выбирает, как бы сказать, ощущениями вот, вот, вот внутреннего вот этого, вот этой гармонизации, ориентируясь именно духовным чутьем, вот вы выбрали человека, для романтических каких-то взаимоотношений, который более статичен по сравнению с вами в этой сфере, но при этом он и интересен. Интересен тем, возможно, что он отличается от вас, что у него есть какое-то заземление. Возможно, вам его и не хватает с вами. Если, например, берем деловые отношения, да, то, возможно, это ваш начальник или вышестоящий какой-то человек да, по службе, да, который, например, диктует вам какие-то действия должностные, да, которые, в принципе, можно обозначить таким образом, что это не превышение должностных каких-то да, норм, да? я имею в виду власти, по отношению к нижестоящему сотруднику. Но в плане общечеловеческих каких-то да, взаимоотношений это уже реально как бы отнести к как бы заходам за грань, что ли. И то, что именно противоречит вашему внутреннему кодексу да, праведности чести ну и так далее и это все вызывает в вас диссонанс таким образом высшие силы говорят вам это все пройдет по карте мир да это этот цикл закончится он бесконечный то есть все пройдет таким образом, что, что... на вас это не отразится в глобальном плане, просто это будет как кармический цикл, э который неизбежно как бы, подойдет к концу, и вы будете продолжать жить дальше, то есть не нужно на этом акцентировать настолько много внимания, как вы это делаете сейчас. Не нужно замыкаться в себе, не нужно думать, что все вокруг плохие и так далее, да, ненавидеть, возможно, этого человека. Просто, ну, сделайте выводы и идите дальше, что я еще могу сказать. А мы переходим ко второму варианту. Итак, кто выбрал вторую позицию, я вас приветствую. Вторая позиция. Сейчас я немножко перетасую колоду после первого варианта. Так, я напоминаю, мы э, делаем расклад на тему, как вас видят высшие силы. Так, Второй вариант. Ну и второй вариант у нас тоже, как бы, да... Двойка выпадает, но только уже двойка пентаклей. Итак, двойка пентаклей я уже могу усудить о том, что вы балансируете. Балансируете м -м -м, возможно на двух стульях кто-то. А -а, Успейте одно и второе. Там, возможно гонится за двумя зайцами. За выгоды какой-то для себя. А -а, возможно для за успехом. А получается у вас или нет, мы продолжим. Сейчас узнаем наверняка. Итак, вторая позиция. Как вас видит высшая сила? Ну, тут все кричит о том, что... М -м -м, возможно, вы попали... Любой треугольник или на распутье каких-то чувств, потрясений. Очень много думайте об этом. И вас это тяготит? Тяготит, и вы хотите уйти в новое русло? Итак, судя по шуту. Итак, давайте продолжим. Как вас видят высшие силы? Пятерка жезлов. Угу. Четверка... Пентакли и башни. Ух ты. Угу. Пятерка жезлов можно может говорить о том, что у вас идет какая-то борьба. Возможно, эта борьба даже происходит за вашей спиной. И вы, и вы а, думаете о том, что это может вылиться в то что это отразится в итоге на вашем материальном аспекте. То есть, да, а, грубо говоря, ударит по вашему карману. Достаточно серьезно. Итак, А что же это за дрязги-то такие? Возможно, это связано, кстати, с любым треугольником. Не факт, что вы были там, да. Вы знали, куда вы попадали. Возможно, а -а -а -а -а -а если это не касаться любовной тематики, возможно, это связано с просто близкими людьми, взаимоотношениями между ними, там, возможно, это ваша подруга или друг, который обсуждает вас за вашей спиной, и вы, то есть, да, святая душа простая, да, которая просто случайно об этом узнает, и происходит какой-то диссонанс у вас, вы как-то пытаетесь выяснить, да, в чем же причина и тут понимаете, что как бы что предпосылки-то были предпосылки-то были, вы их не замечали до последнего момента и как бы, возможно, для вас это как большой холм снега на голову, да и тут происходит огромный Стресс для вас, для вашего организма, да, и психики, что мы можем по картам видеть, Итак, о, ну да, позиция жертвы тут, как видно, вы не можете пока примириться с действительностью, да, в которую вы попали, и вас это ранило, да. Но высшие силы говорят вам, вставай, иди вперед. А, грубо говоря, возьми себя в руки и все, иди дальше. У тебя есть силы, потенциал для того, чтобы, да, взять взять себя в руки и, и ну, хотя бы встать с колен, да, оттряхнуться. А там уже и пойти дальше, сделать выводы о тех людях, да, да. Что, что вы слишком засиделись во всем, как бы, этом, да, самобичевании, да, помощи другим, да, недостойным людям, если мы говорим о тех же ну, близких людях, там, не знаю, друзья, там, знакомые, кто там еще, родственники могут быть, да, которые, которым вы оказывали, возможно, помощь, да, они в лицо вам, возможно, так вот улыбались, типа, благодарили, а по факту, то есть никакой благодарности вот, в сердцах их не было, то есть, да, возьмите, как бы, меч и отсеките ненужных людей вокруг себя и идите дальше. Что я могу сказать? А у вас... Ваша чаша э, вот этой любви, да, отзывчивости, она от этого не пострадает, то есть она наполнится снова и слегка хватит на дальнейшую как бы вашу жизнь. А, и высшие силы говорят о том, что пора бы выходить из позиции жертвы, да, и продолжать, продолжать и как бы расти, развиваться. Я хочу вам пожелать удачи, а мы переходим к третьему варианту. Итак, третий вариант. Я вас приветствую. Еще раз напоминаю для третьего варианта, что мы сегодня смотрим расклад о том, как вас видит высшие силы. Высшие силы. Так. Так, третий вариант, кто вы, как вы, заработали что ли, трудяшка, трудяшка, бояшка, так, выгорели, наверное, да, возможно, на работе, или у вас что-то тяготит, а род какой-то деятельности, да, что-то присыщенное у вас, пилось, какое-то ощущение как у вас есть высшие силы? Ух ты. Дьявол и при этом шут. Да, и тут же у нас выпадает шестерка. мечей. Что я вам могу сказать? Хочется все бросить. И пойти во все тяжкие. Да, я вот взял и пошел, да, по что хочется, хочется очень, но понимаете о том, что обязательства у вас перед э, другими людьми есть, возможно, там, перед детьми, не знаю, перед семьей непосредственно, да, если вы одиноки, то как бы перед коллегами на работе, то есть какие-то, ну, связанные с работой, то есть обязательства, э, да и в принципе вы человек, как бы, как я уже ранее говорила, трудоголик, да? а человек чести, который вот, что-то себе вот цельно поставил, стремится к ней, несмотря ни на что. Но вот сейчас высшие силы говорят о том, что вы попали на очень узкую дорожку. Да? Очень большой соблазн у вас появился из-за а, вот этого э, состоянии перегруженности, да, загруженности, когда вы, вы уже настолько, настолько вам все сочертело, что вот просто реально хочется все взять и бросить, начать что-то другое или просто войти в раш и пойти получать удовольствие, да. Окей, okay. но вас останавливает ваше как бы рациональное вот это вот чуйка, да, выработанная годами, там. Угу. так как вас видит высшая сила, вас видит высшие силы человеком, который нагрузил на себя чрезмерно много лишнего, да. Возможно, для того, чтобы как-то зарекомендовать себя на той же работе. Да. Или показаться лучше, взяв на себя какие-то лишние заботы ком-то да, ради близких. Или, возможно, уже по старой памяти, как завелось у вас, я не знаю, в семье, в родове. Вот. Но вы понимаете, что у вас все меньше и меньше времени остается на себя. То есть элементарно, как здесь изображено... Юноша, да, лежа прислонившимся, уснувшим да, возле дерева, у вас не хватает этого времени для себя, элементарно просто взять, сомкнуть глаза и просто отдохнуть немножечко. Не знаю, выпить кофеечку, почитать какой-нибудь пост, я не знаю, в Инстаграме, ну, что-то, что вам нравится, расслабляет вас, у вас все меньше и меньше на это времени. Но карта, говорят, все у вас в, для того, чтобы, допустим, как-то реализоваться, расставить все точки надви, у вас все это есть. Вам нужно просто взять немножечко и разгрузиться, что ли. вот Как вот, если у вас представить как человека с рюкзаком, да, вот то у вас, наверное загруженный вот не знаю на 300 литров как у походника вот не знаю, там, сколько килограммов, 40 э, в поездку, не знаю, на неделю, да, но при этом в вашем рюкзаке не те вещи, которые, ну, не только ваши вещи, но и вещи, там, я не знаю, вашего друга или подруги, у которого, как бы, нет снаряжения для этого похода, но которому дико интересно, а вам хочется ему показать а, что-то новое, да, ну, и вы взяли на себя вот его ношу, там, да, ну, извиняюсь, если я как бы, утрированно слишком изъясняюсь, ну, вот, как бы таким образом уже как есть. Итак, э -э как вас видят высшие силы? Туз пентаклей, ваш пентаклей И смерть. Ну, что карта могут показать на этот счет? Вам пора заканчивать э -э со всей этой благотворительностью, да? У вас, у э -э вас, э -э вернее, ваша жизнь она в первую очередь ваша, и пора ее проживать для себя любимого, я считаю. Потому что вот эта благотворительность, да, она должна быть уместной. Когда у вас, э я не знаю, есть ресурсы лишние, с которыми вы можете поделиться, тогда благотворительность, она идет, опять же, как э в самом слове говорится, на благо, Да. Творить добро, то есть благо да? В вашем случае вы как бы Последнее, можно сказать, отдаете а У вас у самих уже энергии не остается А вы все, да, да, бери, бери, конечно Вам просто пора уже войти в трансформацию Сделать выводы И разгрузиться Вот, вот и реально, что я еще могу сказать Итак, я вам желаю силы и воли для того, чтобы, это очень сложно, сама знаю, прийти к вот этому общему знаменателю, да, разобраться. В ближнем окружении Кому надо что-то помогать Где взаимовыгодно да? Где человек реально Элементарно будет Действительно от души благодарен А не так вот лицемерно Там себя вести да Еще присажиться вам там на плечи да И запрягать при этом Поэтому я вас Я вам искренне желаю Чтобы у вас это получилось так Спасибо вам мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант здравствуйте. А, напоминаю, что мы смотрим расклад о том, как видит вас высшие силы. Итак, как они вас видят? О, ну еще один а, у нас человек, который всех в охапку и пошел. Да? Ну, грубо говоря, и тому, и тому, и тому. Давайте сперва раз. Немножко раст... потасуем колоду. Прежде чем приступать. Так, а с чем они связаны, ваши тяга-то? Ага. Акас видит высшие силы. О -о -о -о. Ну, что-то все у нас варианты такие очень сложные, казалось бы, да, запутанные на первый взгляд. Итак, что я могу сказать по этим э трем картам, да, и карте сигнификаторы? А вы не хотите видеть а какие-то негативные вещи вокруг себя. И это как бы сказать для вас оборачивается не совсем э, в пользу, скажем так, да. А порой даже настолько вы, как бы, да, приходите, возможно, в шок, да, какой-то или тихий ужас от того, ну как, ну как так могло произойти, да. То есть, ну, возможно, вы такой человек, который э, быстрый на подъем, то есть энтузиаст так, некий, да, который э, что-то ему вот так щелкнуло в голове, и он э, побежал, там, всех собрал, да, организовал, ну, как бы деятельный человек, но при этом, когда вот происходят какие-то трудности, да, в вашей жизни, вы как-то вот эти вот знаки, да, предпосылки, да, вот, и... Э, какие-то очень важные пунктики, вы их не замечаете, что приводит как, как, как тут по башне, да, вот к краху некому, да, в каких-то сферах, и они могут касаться вообще абсолютно любых сфер жизни, как ни странно, да, сфер, связанных с взаимоотношениями с людьми, с любовной сферы, например, да, сферой чувств, там. <coughs> прошу прощения, ну и так далее, да, которая приводит вас Прошу прощения еще раз. <как> к, к башне. Так, Итак, как вас видят высшие силы? Как вас видят высшие силы? Высшие силы. Так, они говорят уже о том, что вы... Не вы, а вернее, вам бы не помешало продумывать план сперва прежде чем приступать к каким-либо действиям потому что вот ваша вот этот запал а, сила вот это вот притягивать людей там коммуницировать то есть да а, объединять там а, в, ставить перед людьми вот какую-то задачу стремиться выполнить ее она прекрасна но вот без плана а, благоприятный исход в первую очередь для вас и всех остальных как бы он заключается непосредственно в продумывании каких-то деталей там, опять же, бизнес-планов, если это связано с работой, элементарно там, я не знаю, захотели полететь там, на отпуск, на, ну не знаю, куда там, в Кипр, да вместо того, чтобы брать билеты и, и думать, что мы там как-нибудь справимся, там, да, иметь, ну, при этом, да, забронировав, возможно, отели где, ну, на Кипре, да, э, надо иметь всегда запасной вариант, что если там произойдет какая-то непредвиденная ситуация, что у вас будут, возможно, необходимые номера телефонов, да, возможно, там, э, не знаю, знакомых проживающих в этой местности там а, госструктур там да я не знаю элементарно запасного варианта в плане отеля вдруг вы приедете а там у вас как бы и нету места да? ну так случилось всякое возможно в этой жизни или там кто-то заболел там ну всякое возможно поэтому чтобы не было вот каких-то не неприятных ситуаций где вот просто элементарно да из-за какой-то одной непродуманной вещи, ну, тот же отдых там на Кипре может быть испорчен, да, а, лучше заранее об этом озаботиться, чтобы у людей как бы этот вопрос настолько сглажен был, что о нем как бы никто и не вспомнит, скажем так, да. Если это связано с бизнесом, то, опять же, да, нужны варианты там иметь разных там подрядчиков, заказчиков. Я не знаю, с чем это может быть связано, но вот если касательно бизнеса, вот, и тогда у вас будет все в шоколаде. Итак, так, как вас видит высшие силы? Угу. А, также высшие силы говорят о том, что вам не нужно распыляться, вам нужно действовать в одной сфере какой-то, которую вы выбрали, да, и, и стремиться, и объединять людей именно направляя в одну сторону, а не так, чтобы... Давайте вот... Ну, допустим, условно говоря, давайте будем продавать ручки, да, а потом на следующий день вы захотели еще и карандаши, то есть, ну, возможно, это так примитивно звучит, но на самом деле там, может быть, производители разные, там, не знаю, в разных странах, там, я не знаю, да, а, допустим, ручки собираются в Китае, а карандаши у вас какие-то там швейцарские или еще что-то, и как бы это накладывает определенные обязательства, и обстоятельства могут измениться, и так далее вам везде нужно вот а, придерживаться какой-то какого-то одного направления и когда вы уже а, скажем там встанете на ноги не знаю а, займете свою нишу да вы можете уже как бы горизонт расширять немного да, и э старайтесь на самом деле вот балансировать э, между э, как бы как бы сказать э, ну, вот этим э, как бы сказать как бы сказать Я извиняюсь конечно за паузу старайтесь э, балансировать балансировать между направлены э, четко целью и, соответственно, э, продумывание плана, да, потому что, как я тут понимаю, очень э, велик шанс тому, что того, что вы э, возможно и кстати говоря, будут возможно возникать на этом фоне конфликты. Вот, э, я же говорила здесь ранее, что вы можете там объединять людей там и так далее. Но из того, что вы одному сказали, вы будете мы будем с тобой сделать бизнес, продавать ручки, да. А другому сказали карандаши, вот просто даже из-за одной вот этой детали у вас могут возникать в вашем коллективе такие какие-то... И вот из-за этой недосказанности элементарно, да, могут возникать конфликты, из-за которых опять же, вот, люди между собой будут просто воевать. Поэтому я бы посоветовала вам, помимо того, что вы будете вот эти два пункта по придерживанию плана, да, заранее и разрабатыванию плана и вот этой стратегии и как я ранее еще сказала направленности да, в одну сторону, вам еще и нужно как раз таки и людям ну как бы, да, connect вот этот вот не знаю создайте общий чат, да, где у вас будет там все видеть то, что у вас там, ну, чем вы занимаетесь, да, ну, и так далее, в общем, не буду вас там долго задерживать. Спасибо, что посмотрели это видео. Четвертый вариант, спасибо, что вы меня. Я понимаю, что немножко затянула, да, со своей речью в плане того, что очень много вот этих вот, ну и так далее, да, вы уже буду <связываю> повторно рассказывать, да, заметили, но хочу чтобы вы, как бы подписались в плане как вам вообще это видео, оно у меня на канале первое, и я хочу, чтобы вы прокомментировали Подачу информации Нравится вам, что не нравится Замечания То есть объективную критику я вообще приветствую по жизни Поэтому Еще раз спасибо вам За то, что посмотрели Это видео Подписывайтесь на канал Будем развиваться Кстати говоря Предлагайте свои темы я буду вычитать все комментарии, и что-то интересное, если будет, мы обязательно на это сделаем расклад. Еще раз всем спасибо. Всем до следующего видео. Пока-пока.